Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, сколько длится внимание современного слушателя, с чего нельзя начинать прямые эфиры и почему. И сейчас я хочу задать вам вопрос. А сколько длится ваше внимание? Отвечу, по статистике это от 3 до 10 секунд. Мало, правда? А с чего начинается большинство прямых эфиров? С этого Всем привет! Или с этого? Всем привет! Меня слышно? Если меня слышно, поставьте плюсы, пожалуйста. А меня видно? Меня хорошо видно? Если хорошо видно, поставьте, пожалуйста, два плюса. Ставьте, ставьте два плюса. Сейчас посмотрю. Ага. Хорошо видно и слышно, да? Так. так а вот так, вот так меня слышно? Вот так слышно? Вот так меня хорошо слышно? Угу. Поставьте еще плюс. А может быть, с этого? всем привет какая погода у вас напишите пожалуйста у кого сколько градусов а еще напишите кто из какого города пишите пишите вот и подошли к концу ваши три секунды да пусть даже три минуты да не все зрители присоединились к эфиру но зритель должен присоединяться уже к чему-то интересному. Не думайте о том, что кто-то что-то пропустил. Большинство зрителей посмотрят запись. Ваш эфир – это полноценное выступление с началом, основной частью и финалом. А что получается в итоге? Я включаю запись, там молчание. Я проматываю, говорят о погоде. Проматываю еще, пошла контентная часть. Отматываю назад. Поставьте плюсики, в итоге я отвлекаюсь и больше не возвращаюсь к записи. Поэтому обязательно продумывайте структуру своего выступления. Хороших вам прямых эфиров! Ну что, пойдем проводить эфиры? До встречи!